Всем привет! Сегодня я вам подготовила две необычных идеи для творчества с твоими руками. Первый будет воздушная вышивка с очень необычной основой. Я решила сделать пчелку. Рисуем какой-нибудь шаблон, который нам хочется вышить на пергаментной бумаге. И контур вот так вот обводим горячим клеем. Делаем жирненькую, непрерывистую линию, если где-то там немножко лишнее, ничего страшного. Это можно будет подрезать ножничками маленькими. Я хочу крылышки вот так еще, пока не остыл клей, посыпать блестками. Это может быть любая форма, в принципе, мне вот захотелось пчелку попробовать. Это чистый эксперимент, я еще такого не делала, поэтому самой очень интересно. Вот что у нас получается. Берем ножнички и обрезаем лишнее. Если где-то что-то торчит, можно аккуратненько взять ножничками. Убрать. Если что-то порвалось, тоже можно всегда подклеить. И это у нас будет основа для пчелки. Также можно сделать листик. Обшить его нитками. Смотрите, вот здесь, вот вверху размещу ссылку на мастер-класс. Как сделать листики вот эти воздушные. Решила я немножечко еще подкрасить вот здесь клей черным. Потому что здесь у меня будут черные нитки. Если где-то будет неплотно прилегать нитка, чтобы не так было видно. Беру обычную акриловую краску. Можно гуашь, можно лак, без разницы. Вот, но это так, чтобы заморочиться совсем, чтобы все было красиво, хорошо. Теперь я приклеиваю нитки мулиные. У меня такие для вышивки. Можно тонкую пряжу брать. И просто иголкой, можно и без иглы, но с иглой удобнее. Наша задача в хаотичном порядке, в каком вам удобнее, можно стежки вертикально, можно горизонтально располагать. Вот этот весь, всю вот эту вот основу обшить черными нитками. Здесь не так важно, насколько они ровно ложатся, главное закрыть вот эту всю основу сверху на ней вы потом будете делать уже вышивку, которая вам нравится можно оставить черную можно сделать полосочки, как у пчелки можно сделать бабочку простую, тогда будет просто черное тельце ну, у меня будет пчелка такая брошка своими руками вот сейчас я ее вот так вот сделаю нить не обрезаю, беру золотистую и делаю полосочку Можно оранжевую. У меня оранжевой нет, поэтому беру золотистую. Это тоже мулине для вышивки. Там DCM, по-моему, называется. Ну, не разные бывают. Это вообще, в принципе, не имеет никакого значения. Можно тонкую пряжу точно так же использовать. Вот у меня вот есть золотая ниточка. Я сделала полосочки. Обшиваю все тельца до конца. Закрепляю нитку. И теперь можно брюшка беленькое сделать и полосочки. Вот что получается. Можно это все дело закрепить лаком акриловым. И когда мы уже доходим до крылышек, когда тельце готово, берите и обшивайте крылышки вот так вот просто стежками, даже без закрепок просто вот так вокруг ниткой полностью покрыть крылышки. Нитка у меня осталась, поэтому я ее вот так вот разделю на две части. И буду делать с помощью этой нитки прожилки. Смотрите, как делаются прожилки. Фиксируйте нить где-нибудь на крылышке. И вот так вот направляете в хаотичном порядке стежок через крыло. Вот таким образом, вот так. Фиксируйте нить где-нибудь на контуре или на брюшке. Делайте такие хаотичные стежки. То же самое я делала в мастер-классе про листики. Воздушная вышивка листики. Можете там тоже еще посмотреть подробно. Потом можно цеплять вот эти вот прожилки, которые вы уже сделали. И подтягивать их куда-то в разные стороны. Чтобы получались такие вот хаотичные стежки, имитирующие прожилки на крылышках. Вот этот подхвачу стежок. Потянули нить посмотрели все вам нравится и зафиксировались узелком где-нибудь на контуре и вот так вот поворачивайте смотрите нравится как выглядит и фиксируйте можно бисера кстати еще добавить нанить нанизывать и вместе с бисером пришивать крылышку я делаю э, достаточно густо прожилки, можно их сделать и меньше. Тогда еще более воздушный эффект будет у крылышек. Ну, вот таким вот способом. Здесь нет какой-то определенной технологии. Просто хаотично делайте стежки внутри крыла. Когда закончили, фиксируем нить парой узелков. Вот. Теперь и второе крылышко точно так же сделаем и получается у нас вот такая вот пчелка объемная брошь вышитая в принципе делается достаточно быстро ничего сложного но мне интересен был сам эксперимент сделать основу из клея теперь покажу вам вторую идею с использованием клея горячего у меня остался листик э, скелетированный, смотрите видео, я там показывала, как проще всего их делать, быстро, просто, без запаха, кухня чистая, вот здесь вот сверху оставлю ссылку на мастер-класс, как сделать такие листики, там еще 5 идей, как это все можно использовать, потом, ну вот я еще, очень уж мне нравятся эти листики, решила еще раз его использовать, покажу вам очень необычный предмет декора, скажем так, светильник стильный такой из вот такого вот листика кстати если у вас нет листиков и нет желания ими заниматься можно взять кусочек кружева какой-нибудь вполне тоже подойдет для этого я взяла акриловую краску немножко ее разбавила она мне густоватая и просто вот так вот кусочком губки для мытья посуды пропитываю листик краской желательно иметь перчатки для этого можно его аккуратненько вот так положить, чтобы он просох. Я вот так на стаканчик покладу, положу. Теперь беру пергамент. Почему беру пергамент? Чтобы легко потом снимался клей. Вот этот горячий. Он только с пергамента хорошо снимается быстро. Берем наш листик, он уже высох. И теперь будем клеем делать листик более твердым здесь я тоже буду использовать блестки чтобы закрыть клей но обшивать уже ничего нитками не буду зубочистка еще понадобится нам можно клеем пистолетом выделить вот эти прожилки сразу а можно а, на зубочистку брать клея немножко и а, мазать вдоль этих прожилок тогда будет более изящный результат я вот уже когда сделала в конце я поняла, что все-таки зубочисткой получается более тонкая полосочка и он выглядит изящнее клей-пистолет тоже, кстати, не обязательно иметь можно просто стержень так подпалили спичкой или зажигалкой взяли капельку клея на зубочистку и так тоже спокойно можно его использовать и пистолет не нужен Я выделяю клеем прожилки на листе. Вот те, которые самые такие толстенькие. И посыпаю это все блестками, чтобы этот клей закрыть. Можно взять, сделать любой цвет, любой размер. Это такой маленький листик у меня остался. Можно побольше. Смотрите, вот что получается. достаточно толстенький если брать пистолетом сразу наливать все у вас блесточки остались на листе вот так вот просто берете их и назад возвращаете экономия теперь покажу вот какие получаются прожилки когда вы используете зубочистку вот они все-таки более изящные и этот способ мне нравится больше но в итоге все равно получится хорошо вот так вот сразу ссыпаете блестки и смотрите, может быть где-то есть какой-то просвет, не везде клей там, например, попал, тогда добавляете еще раз. Здесь, в принципе, перебощить легко, а вот по чуть-чуть все время добавлять это как бы лучше, потому что я не уверена, что клей можно будет безболезненно оторвать от листика, листик нежный. Добавляю тоненькие прожилки и смотрю, все красиво, хорошо. Продолжаю дальше. Это такой сказочный светильник своими руками, все как я люблю. Детвора моя обожает это все. Вот у нас есть договоренности, мама постоянно придумывает какой-нибудь светильник новый, способ быстрый, простой. Вот и в принципе, я же говорю, если нет листика, можно взять кусочек кружевого, вырезать. Тут я еще решила добавить по краям немножечко серебристой краски. У меня в баллончике, но ну, вы точно также можете взять обычную э, акриловую и кусочком губки немножко по краям добавить. Мне нравятся градиентные такие переходы. Вот что у нас получилось. Теперь мы его будем превращать в светильник для этого я беру вот такие вот продаются во всяких магазинчиках fix прайс, копеечка там всякие такие с мелочевкой здесь светодиодики которые не греются Это очень важное всегда пишу в комментариях вам если не забываю говорю видео используем только лампочки не нагревающиеся вот и вот так это все замечательно выглядит мне очень нравится, в детворе тоже свет нежный, при этом вот видео не передает, насколько красиво на стене разбегаются лучики такие блестящие, вот сейчас может быть видно получше, очень ну, такой нежный, симпатичный, и когда свет выключен, он тоже эстетично очень выглядит такой светильник, ну а когда включен, вообще сказка, красота. Можно еще использовать, знаете, есть такие вот свечечки со светодиодиками на батарейках. Тогда вы просто листик приклеиваете к зубочистке, чтобы он стоял ровно вот так вот. И используйте такие светодиодики и свечки.